Всем привет! Всем привет! У нас межсезонье, у нас декабрь, у нас накануне Новый год, закончился сезон, точнее первая его половина, Спартак на первом месте. Мы решили встретиться с одной из самых обсуждаемых красивых девушек. Рунета ли вообще? Фанатская среда ее обсуждает. Это Екатерина Костюнина. Надо с ней просто встретиться и пообщаться. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Здравствуйте, здравствуйте. Продолжаем. Ну что, как и обещали, мы встретились с той самой девушкой Рунета. Популярной не Рунета, я так скажу, в фанатской среде. Кать, привет. Привет. Кто ты? Расскажи Я с Красноярска. Вот, сужу игры третьего дивизиона мужчин и первой лиги девушек. А сколько у нас дивизионов вообще женских? Я знаю, что есть какой-то высший. Да, есть еще высшая лига девушек. А, то есть, а это первая. Как у нас получается FNL, динамо. Да. Ты, говорят, говорят, люди пишут в интернете, ты сейчас популярна. Мы видели, что ты попадала на всякие обложки журналов? Ну, это произошло неожиданно для меня вообще. Я просто в один день проснулась, и вот мне скинули новость, что блогер сайта sports.ru сделал статью, где он признал меня как бы самым красивым арбитром. И с этой новости, собственно, все и пошло дальше. А как давно ты вообще занимаешься этим делом? Я занимаюсь судейством уже три года. Вот в зону сибирь просто захотела пойти вот такая проснусь сначала... я играла естественно футбол конечно сама вот потом в один день мне просто предложили посадить там были детские игры потом уже сдала нормативы экзамены тесты какой ты арбитр уже много есть линейный. я не главный арбитр я только начинаю выходить в поле, вот. А работаешь на бровке? Да, лайнспан. Даже слеза, слеза, даже появилась. На самом деле, я знаю, почему ты из футбола. Ты решила встать на сторону справедливости. Потому что, находясь да, на да, поле, да. ты была, возможно, где-то недовольна судейством. Бывало же такое, могла быть недовольство. И решила, что все, теперь я встану. Возьму в свои руки права правосудия. У нас на женский футбол очень мало ходит болельщиков. Хотя девушек много красивых, странно, по идее. Да. должны ходить. Да, и я считаю, что нужно популяризировать женский футбол. И он у нас на достаточно хорошем уровне. И хотелось бы, чтобы было больше команд, высшей выше лиги. Ну, основную задачу мы по популяризации футбола мы возложим, я думаю, на наших чиновников, которые, возможно, тоже посмотрят этот выпуск. Ну и вообще, женский футбол, это же, наверное, это красиво. Это красиво. Девчонки, красивые девчонки бегают. 22 красивые девчонки. А еще и арбитров. Пять штук. Скажи, чем помимо футбола, чем ты еще увлекаешься? Я еще учусь, и как бы, это для меня основное, это учеба. Учусь в педагогическом университете, на факультете физического воспитания. Мне интересно абсолютно все, все о спорте, поэтому я в Черный масло. Скажи, много у тебя поклонников? Ну да, конечно, после этой новости еще больше стало поклонников. А лучше давай так, ну, я сейчас тебя перебью. Давай сначала ты на самый главный вопрос. Свободна ты или нет? А, да, я свободна. Парни, особенно те, кто живут в Красноярске и посмотрят нас, запомните эти слова. Много пишут а, в Инстаграме. Вконтакте очень много сообщений, и я извиняюсь перед всеми, я не могу каждому ответить на ваши сообщения, но как появится время, я с радостью их прочитаю и по возможности отвечу. Да, если кто еще не в курсе, вот у нас Инстаграм Екатерины. Посмотрите, сколько у нее подписчиков. 77 тысяч. Держи, а то сейчас заиграем. Оп-оп-оп. Туда сюда шурум-бурум. На Новый год подарки надо дарить, а я могу раз отработать телефон. Это Конечно, тоже важная тема. Мы все-таки представляем такой фанатский срез общества. Вернее, мы представляем собой срез общества как фанаты ультрас, активные болельщики. Расскажи вообще, что-то тебе известно об этом? Ультрас-культура. Кто такие фанаты вообще? Что знаешь об этом? Блин, да Я была даже на одном из ваших матчей. Самкаром. В Москве? Да, в Москве. И очень впечатлило. Вот эти все взрывы, э, петарды там. Самое не главное, впечатлило. Не напугало, да. не напугало, а именно впечатлило. А что мы про, про, про поклонников спросили? Все, Надо все, мне как-то подытожить. Да. Пожелать Екатерине успехов да. в дальнейшем. Елочку вот. Такой вот. вот. Ну, начинай. Давай, давай. давай. Новый год будешь встречать. Дома или куда-то собираешься поехать? Сегодня определилась. А, то есть ты так можешь да. взять Я и, и сорваться. Да. Сл... Тем более ты свободна. Тем более ты свободно. Да. Взяла подружку в охапку, там, друзей и поехала. Хотим тебе пожелать успехов в твоем деле. Раз ты решил связать свою жизнь со спортом, в этом и оставайся, развивайся, тем более ты учишься на педагогическом. Это очень важная профессия. Ты станешь ну, там педагог, да, педаг... педагог, да, педаг... педагог, да, педаг... педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, Москву. педагог, педагог, больше педагог, обязательно, чтобы педагог, не педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, педагог, ну и удачи тебе во всем, во всем. Спасибо большое. А <свят> <очень свят> Пару слов, пожелания какие-то, приветы можешь передать кому-то. <свят> <свят> Я бы хотела пожелать нашим болельщикам, всем, кто любит футбол, чтобы они чаще ходили именно на стадионы, не у телевизоров собирались, а именно поддерживали свои любимые команды именно на стадионе. Это очень важно для игроков и в целом. Ссылка, кстати, на Катин инстаграм будет у нас. Вот как это, как показывают как Я буду сейчас как модный инстаграм-блогер Ссылка в описании Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Смотрите дневник фаната Держи, пятачка Все, чё?